Сегодня я хочу пооткрывать Браво кейс, но, может, еще на первый оружейный заглянем, потому что цены у них интересные. И также интересно, что с них будет падать. Погнали!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 со стопроцентным бонусом к депу будет находиться в прикрепе. Переходи и выигрывай, а мы продолжаем. Всем привет! Ребят, такая ситуация. Зашел на топ-скин, и вот обычно Браво и оружейный первый кейс, они стоят на сайтах, даже с условием, что они подорожали, но ну, до 1000 рублей. Цена у них плюс-минус одинаковая. На топ-скине ситуация другая. Браво кейс стоит 2000 рублей. Кстати, в стиме его цена сейчас 2900 рублей. Но ну, с учетом ключа, да, он стоит, допустим, 200 рублей. 3 с копейками. Я, кстати, даже не знал, что у меня есть оружейный кейс первого тиража, но он в том числе имеется и он стоит 3600 опять же с учетом ключа на него ну в районе 4000 ну даже не доходя до 4 на топ скине этот кейс стоит в разы дороже но браво все-таки дешевле блин я реально удивлен что у меня есть этот кейс что он столько стоит дороже чем уж браво кейс небольшая предыстория у меня были инвестиции в PUBG, я потом продал, на покупал браво кейсов оружейных кейсов, вот этого первого второго третьего тиража ну и когда у меня была зависимость от казика я начал все продавать на теме и к сожалению много кейсов продал чтобы поиграть в казик ну не суть, небольшая просто история, кому интересно Ну и по итогу вот этих кейсов у меня Такое количество, один первого тиража Остальные второго и еще Один третьего, но самый крутой здесь, конечно Первого тиража, а Браво Кейс остался К сожалению, один, их было в районе 11 или 10 штук, ну вот, пожалуйста, к чему приводит Зависимость. Все-таки на топ скине Цена другая, ну Браво Кейс, понятно, Стоит дешевле, но мне непонятно, почему Первый тираж стоит аж 4000 когда В кс он стоит дешевле. Но, естественно Чем дороже кейс, да, на сайте, тем Прикольнее с него дроп. на балансе 50к, прошу вас поставить лайк. И кто будет пополнять, есть промик на 40%, я с этого тоже получаю, пока всего лишь 12 тысяч, да, это немного, но тем не менее копейка. G и 4 рки капсом 40% получаете, мне 5% капает, спасибо, кто по промику пополняет, это поддержка. Но ну, поехали, браво кейс. Сразу 4 штуки заряжаем. И да, ребят, не, еще небольшая инфа. Очень много сегодня вот этих небольшая инфа вставок, но тем не менее, не могу не напомнить и не сказать, кстати, два карпа. Давай-ка мы сейчас их цену посмотрим, что я. Ой, ну неплохо. 4К это минус деньги, блин, нормально. Ладно, открываем дальше. А, ну и вот, что я хотел сказать: у моего канала 2 октября день рождения. Исполняется 10 лет. И я для вас приготовил очень крутые 2, ну, даже не 2-1 а проект, а один ролик, где. А чё такие зирки дорогие, бля? А что такие зирки, дорогие? Надо, кстати, какой-нибудь скин отсюда забрать будет, ну, даже может, дешевую позабирать, потому что они потом будут дорожать в цене относительно даже стоимости кейса. Кейс дорожает, скин дорожает, ну и все в таком духе. Дорожает, скин дорожает кейс. Все понятно. Ладно, нам нужен огнзами, пока открываем. И а, в чем суть? Я подготовил одну очень крутую рубрику. Она будет связана с прокачкой подписчиков. Прошу заметить, не подписчика. Нож, кстати, круто, а подписчиков. И, и интересно, что нож всего в три раза окупает. Да, непривычно. Подожди, почему 15 тысяч? А, ну 6к, окей. Найс. Nice. Здесь хоть окуп, я что-то туплю Но Небольшой окуп, плюс 2000 всего Ну и вот, и будет прокачка подписчиков, поэтому, ребят Сейчас попрошу вас поддерживать активно ролики лайками Чтобы а, ролики улетали в топы И новые зрители появлялись Намножко желание, вот это поинтереснее уже восемь тысяч, да 16к, на, и окупа пошли, уже плюс десяточка есть Короче, скоро будет годный контент День рождения канала, я завезу контент И я постараюсь к этому моменту Успеть отснять И успеть выбрать подписчиков Закалка, кстати, маскировка, два ножа, неплохо, бля, ножи часто падают, кейс дорогой, и ножи офигенно выпадают. Вот, и как говорил, когда ролик, даже давай хоть один-две лайков наберет, я делаю прокачку подписчика а, на с, этом скин... Блин, название сайта, прикинь, забыл. Скинбокс, вот. То есть мне там за ролики платят, я буду делать ролик через ролик. То есть иногда забирать оплату себе, иногда давать вам в виде дропа, который мне выпадет. Поэтому тут все годно, все честно, давайте две лайков делаем и прокачиваю подписчиков. Но! А, приурочу несколько видосов, все-таки, хорошо, закалка выпала Приурочу несколько видосов крутых К десятилетию канала Так что ждите годного контента, очень много инфы На 6 минут, но я хотел с вами поделиться Я надеюсь успею, могу не успеть Но тем не менее, рубрика очень крутая Скоро будет, там будет прокачка 10 подписчиков Даже не 10, а с еще одним видосом Короче, подписчиков 20 в общем будет Ждите, будет офигенно Это, знаешь, Человек Реборн будет У нас тем временем плюс 14 тысяч на топ скине И Браво Кейс в целом неплохо себя показывает Ну и прочее говорил, вот, чем дороже кейс на сайте, да, тем лучше с него дроп. Ну, вот, про что я тебе сначала говорил. Оно так действительно работает. Чистая вода. М-ка, кстати, 2000. Блин, офигенно подорожал весь дроп с Браво кейса. Все Раньше это был кейс, ну даже ладно за 200 рублей, и то тогда это казалось типа, вау, это дорого, понимаешь? А сейчас кейс стоит фактически почти 3К. Почти 3000 рублей. Даже первого тиража оружейный стал дороже, чем Браво. Хотя я этого, честно, не ожидал. Но благо хоть один Браво кейс у меня остался, и это... Своеобразный тоже памятный кейс Потому что связан с ним момент Когда у меня была дикая зависимость от казика Ты там просто не представляешь Когда хочется играть, денег на карте нет Потому что я выводил все в нал, чтобы не играть А браво кейсы есть, приходилось что-то делать И продавать браво кейсы, сейчас очень сильно об этом жалею Но ладненько, нам, кстати Продолжают дропаться ножи и еще Две гравировочки, они стоят от 1000 рублей Меня это радует, да, 1300 Стандартный дроп гравировки, но Все же, давай 10 кейсов долбанем, пока Ничего супер дорогого не было была. Да, выпадали ножи Да, там, по... открываем 4 кейса два ножа дропаются, но они были дешевые Да, это окуп кейса, но ничего сверхъестественного Вот волны с крюком, это интересно Он десятку может спокойно Ну, 8 тысяч, окей, стоить Кстати, 28 тысяч, неплохо Вообще неплохо, прям найс И будет шикарно, если мы Оставим балик на следующий ролик И откроем кейс первого тиража Который стоит 4, блин, тысячи рублей Но все же хочу Пофармить золотых карпов ну или если опять же будет огненный змей, то будет другая история. Но ну, окей, будет, будет уже видно по ходу этого всего дела. Да даже можно ножик какой-нибудь дешевый вывести, чтобы у человека сегодня стрим опять же показик, чтобы продать. И бабки были, потому что ну 50к, все что было на карте по факту улетело. А Давай-ка мы два вот этих дефолтных ножа и заберем сразу. Забрать. Уточняем статус. Я вот не помню, можно по несколько предметов за раз выводить или нет? но по-моему, да. Нет, не можно. Ладно, ждем продавца. Первые ножчики полетели. Ну, вот хочется выбить что-то дорогое, хотя бы за раз ножей 5. Ну, то есть за 10 прокруток 5 ножей, чтобы в следующем ролике открыть оружейный первого тиража. Здесь прикольно. Вот смотри, в кске тебе даже выпадает, когда ширп, ты его продаешь с комиссией. Тут сразу ты продаешь и типа и можешь дальше крутить. Вот это удобно. Если в кске бы они сделали такую кнопку, это было бы реально очень круто, то есть, прикиньте, выпадает скин, ты его продаешь, да, момента моментально. Кстати, 30к выпало, неплохо. И открываешь дальше. Ну, вот, как-то сделать переработку систему OpenCase а в CS, чтобы она реально ожила и чтобы там было интересно открывать кейс. Конечно, это все очень глупо. Сейчас со, со стороны, наверное, вы слышите. Но система прикольная. То есть, если ты понял, о чем я говорю, сделать вот своеобразное открытие сайтов, да, систему сайтов, перенести в CS, чтобы можно было продавать. Еще ревку добавить! <laughs> но это уже, конечно, шутка, но, тем не менее, блин, если бы была кнопка продать дроп, кстати, неплохой нож выпал. За 15 тысяч 36 Офигенно. Это было бы реально круто, то есть не хватает кс все-таки каких-то новых приколов, связанных с опен-кейсом. Ну вот, они делают какие-то, добавляют новые скины, да, это все круто, это все здорово, но если захотят ребята оживить кейсы в Counter-Strike, добавили бы какую-то, ну, хотя бы одну, одну новую фичу, знаешь, чтобы можно было за раз там условно хотя бы два кейса открывать, это было бы круто, то есть ну, чего-то вот такого в кс не хватает. Конечно, хочется, чтобы сайта все перекочевало в Counter-Strike, потому что, ну, в КС-ке, да, можно быстрее слить деньги, но момент другой можно и офигительно окупиться, то есть, условно, вот если открывать Браво кейс в кс -ке, кто знает, а прикинь тебе, выпадет статрек Огненный Змей, прямо с завода, ну, сайта, да, все зависит от депа, то есть при депе в 50 тысяч рублей, конечно, статрек Огненный Змей тебе не дропнется, потому что все равно существуют алгоритмы, которые, ну, не дадут тебе нафармить себе, грубо говоря, квартиру. кс ки фул рандом и... И, блин, ну было бы круто сделать какую-то переработку системы и добавить новые фичи. Это было бы реально офигенно. Тем временем, браво кейс, если говорить о топ-скине, но он себя неплохо показывает. Вообще неплохо. Выпадают ножи, выпадают карпики. А карпики тоже стоят бабок, так же, как и зирки. То есть, условно, кейс... Да не условно, а кейс стоит 200 И выпадает зирка за 1400. Это приятно, с той стороны, что минус мог быть бы больше. Но вот если в таком ключе, что минус-то небольшой, это... это неплохо. Опять же, я это рассматриваю с той стороны, что открываешь другие кейсы, кейс стоит, допустим, ну на изидропе, да, или на том же топ скине, есть топ, -ски, топ кейс, он стоит, если не ошибаюсь, раньше 7 тысяч, сейчас, по-моему, тысяч 5-6 где-то стоит, ну или опять же 7, ну реально не помню, цену можно чекнуть, но мне лень, скажу вам честно. И там, типа, можно открыть кейс, но даже стоит он 7 тысяч, и получить рубли На браво кейс такого нет, все же очень часто зирки дробуются. Конечно, тут можно получить этот, например, груда костей. Но зирки падают часто, и это все-таки меня радует. 17 тысяч. Мы в минус уже потихоньку идем. Тем временем, нож у нас, что у нас с ножом? А, принять трейд. Найс, нож пришел. Вот сейчас. А, окей, гуд, понял. У меня сейчас э, вылетело с браузера. Steam вылетел. К сожалению. Я не знаю, на комменте я паузу поставил. Короче, пришел нож вот такой-то. Там у чела был прикольный ник, но я его, к сожалению, не показал. Но, тем не менее, случилась не очень хорошая ситуация. Случилось то, что случается очень редко. Пришел нож, который на сайте стоит 6 тысяч, а в стиме он стоит 4 800. 5 400 там по продаже сейчас, но это плохо, потому что чаще всего все-таки приходят скины, которые стоят дороже, чем на сайте. Здесь все наоборот, к сожалению. Я надеюсь, что все-таки паузу долго я не держал, потому что бывает, я иногда тыкаю, мне звонят, ко мне заходят, и вот такие моменты случаются. Кстати, да, топ-кейс стоит 7000 как я, в принципе, и говорил. Поехали дальше, 10 кейсов. Ну, браво, кейс все-таки неплохо реально сегодня себя показал. Я хочу оставить баланс, но, опять же, чтобы ставить, нужно что-то еще выбить, а вот сейчас неплохо два ножа, это прямо хорошо. Зирочки, ножики. Нож за 4 600. тысяч. Так, вывели еще один нож за 4 600, но их реально изи продавать. Поэтому я их и вывожу. Но опять же, там, где есть приписка статрек, там проблема. Ох ты, так подожди, у нас 67к, бля, я очень много дропа не продавал. 73 тысячи, я, короче, потерялся и не продавал дроп, походу. Найс. Ну, в общем, я думаю, сейчас заключительные 10 браво кейсов. Забираем нож и уже оставляем балик. На следующий ролик я хочу подолбить кейс первого тиража. Я надеюсь, что вам это будет интересно. Блин, кейс стоит 4000 Ой-ой-ой, а хорошо! Бля, ну все, заипись. Следующий ролик, ребят, ждите. 22к. А, мы в ноль ушли, понял. Потому что по Стиму нож стоит... Ой, по Стиму нож стоит. По Стиму кейс стоит также, же, блядь, даже, даже дешевле, чем на топ-скине. Но в общем, будет ролик интересный. А сейчас ждем нож и уже подводим итоги. Мне интересно еще прайс в Стиме узнать на эту историю. Пришел ножик. Fashion называется после полевых. Сейчас интересна цена в Стиме. Главное, чтобы он стоил дороже, чем на сайте. А он стоит 4 900. Ну да, он стоит дороже, чем на сайте. Почти 5 000. На сайте его цена 4 600. Да, 4 по-моему, цена была. В общем, ребят, на этом все. Всем огромное спасибо. Ждите раздачу моего инвентаря. <laughs> Нет, на самом деле, ждите ролик с кейсом за 4К, дефолтным. Ну, я думаю, это будет интересно. Еще раз всем спасибо. Это был Человек. Спасибо за лайки и поддержку. Всем пока.